Таиланд возобновил безвизовый въезд для граждан 64 стран, в том числе России. Срок пребывания остался прежним – 30 дней, хотя ранее правительство королевства планировало увеличить его на 15 дней. Именно столько нужно находиться в одном из отелей в режиме обсерватора. Ваучера бронеобсерватора необходимо предъявить на въезде. Кроме того, необходим ПЦР-тест, сертификат о въезде, страховку с покрытием 100 тысяч долларов и сертификат Fit-to-Fly. Аэрофлот возобновит рейсы в Бангкок из Москвы 7 января. Рейсы S7 из Новосибирска запланированы уже на 26 декабря.